аргоны. В принципе, здесь более, конечно, такая схема простая. Здесь у нас они используются либо да, под язык, либо в виде питьевых растворов капается. Обычно 5 капель на 50 миллилитров либо в акваформуле 15 капель на пол-литра разводится и встряхивается хорошенько вода. Как я уже сказал, виаргоны, которые действуют на органы желудочно-кишечного тракта, лучше принимать в виде водных растворов, чтобы они непосредственно омывали органы желудочно-кишечного тракта, желудок, кишечник и так далее. Потому что локально наши луревиты работают наиболее эффективно. То же самое, как можно делать в виде примочек, аппликаций водным раствором вот, на марлечку. Также и внутрь, ну вот и в глазке, Как я сказал, в яфтану можно и под язык, и в нос закапывать, но глаза будет наиболее эффективны. То же самое, виаргоны. Вот их можно также в разных видах использовать. Тоже можно и в нос закапывать, на самом деле, некоторые виаргоны. Они также будут эффективно работать. Ну, дозировочка, там по 5 капель, соответственно, под язык. капли в нос, вот, стандартно. Причем, опять, вот, можно чуть-чуть уменьшать дозировку там до одной-двух капель но сильно не стоит изменять потому что опять же мы подбираем вот уже в во флакончике определенную дозировку наиболее эффективную концентрацию поэтому сильно там ну, вот максимум в пять раз можно изменить но не больше иначе можно соответственно не получить опять же эффективного действия то есть, вот, больше тоже смысла нет капать потому что как я уже сказал концентрация будет одна и та же независимо у нас не работает эффективность препаратов не зависит от массы человека от возраста и так далее то есть там именно важна дозировка непосредственно на организм вот соответственно лучше, если выходить повысить эффективность органами то же самое нужно просто увеличить частоту приема то есть закапывать там не 3 раза в день, а от 6 до 8 раз в день, или каждые 2 часа. То есть, если позволяет время, возможность повысить тем самым эффективность препарата.